Смотрите, повторяю, в первую очередь, что нам необходимо? Нам необходимо дождаться импульсной свечи. Импульсная свеча наиболее интересная по цене, это уровень 51.60, 51.75. Она, конечно, безусловно, может быть меньше, но наиболее консервативный ход такой. Далее, далее допускаю, что как можно быстрее постарается скорректироваться, закрыть завышенные лимитки. И только потом, и только потом мы можем увидеть выход из этой области существенный и достаточно хороший импульс. А куда мы можем увидеть импульс? Давайте посмотрим на историю. В первую очередь, интересно вот эта область, в частности данный В Чем интересен, здесь в апреле мы упали практически даже больше двух спинных пунктов. Это была единственная коррекция в, в, за 4 часа. Да, то есть здесь впервые медведи встретили сопротивление. В связи с чем, в связи с чем при, при, при движении цены наверх, в первую очередь стоит ожидать сопротивления по цене 52.40. В связи с чем, 52.40 это первая цель, которую должны ставить как внутридневные трейдеры, так и среднесрочные трейдеры. Это раз. Два. Основная цель, основная цель следующего импульса и, в принципе, движение до конца месяца мая, я вижу вот такое. 53.25. Что у нас находится на 53.25? Сейчас, секунду, я тут небольшие коррекционные. И, и продолжим на 5325 у нас находится достаточно интересная область это у нас даже не, не то чтобы флэт здесь были было в принципе хорошее движение оно вверх вниз но тем не менее именно с этих уровней мы ушли вниз и ушли в принципе существенно на опять-таки 2,5 пункта 255 пунктов в связи с чем, в связи с чем на что стоит обращать внимание? В первую очередь стоит обращать вот на такие области, откуда пошел существенный импульс. Потому что здесь была накоплена критическая масса, в данном случае покупателей, кто покупал по рынку, кто считал, что все здесь нужно лонг на все деньги. Их здесь окончательно собрали и увели вниз. То есть их обманули, увели вниз. Поэтому наиболее интересная точка это вот она. И я думаю, в принципе, до конца мая, до конца мая движение потенциальное в 2 доллара, в 210 в среднем пункте, мы можем осуществить. Как оно может осуществляться, это движение? В первую очередь, это выход, то есть, как минимум, обновление данного хая. Сейчас я увеличу. То есть это обновление хай это движение цены ориентировочно к 51.60, к 51 75 и уже коррекция. Коррекция э, к 51.20, э, но стоит присматриваться к покупкам уже на 51.30. Да, то есть это в принципе э, верхняя граница, это определенный ЛПС, поэтому уже здесь стоит присматриваться у кого допускает риск менеджмент первая точка на вход 51.30 вторая точка на вход 51.20 третья точка на вход это достаточно же критическая точка 51.10 вот в принципе такой шаг заход если сейчас нас слушают трейдеры у кого есть либо личные счета либо 150-100 тысяч долларов я бы посоветовал разбить вход на Триорты, три байлимита. Первая цель при внутридневной торговле закрывать на 51 где-то 51.80, это позволит заработать от 50 до, до 6 до 70 пунктов. В принципе, нормальная цена. Если если импульс будет достаточно хорошим, то советую искать закрытие в районе 52.40. Это, допускаем, может быть достаточно хорошим сопротивлением, откуда цена скорректируется. В связи с чем, чтобы не терять э, в деньгах, ищите закрытие здесь. Дальше уже нужно будет смотреть, как себя цена будет вести в этой области. Возможно, э, мне почему-то кажется на данный момент, что будет в принципе достаточно такое аккуратное касание, откат. А дальше уже то есть нужно смотреть, что нарисуется здесь, и уже вот эту коррекцию искать, завершение коррекции завершать непосредственно, исходя из того, что будет здесь. Дальше в любом случае, дальше в любом случае я ожидаю верх движения. В принципе, выше 53.20 смысла нет обсуждать. Потому что мало кто здесь так торгует этот раз и два за неделю, да даже за полтора недели сомневаюсь, что нефть что-то ну, моментальное, скажем так, родит. В любом случае, даже если что-то будет моментальное, это обновление хая. То есть на данный момент самая-самая самая, критическая точка это обновление вот этого хая. В любом, случае, в любом случае, как бы ни двигались у нас, двигались инновации, нефть у нас основной источник энергии считается, потребление у нас растет, поэтому я думаю, к тому же через два дня у нас саммит ОПЕК, поэтому вполне думаю, это может быть стимулом, чтобы подстегнуть нефть и она может отыграть все то, что потеряла в апреле. Что касается нефти, скажите, есть ли вопросы и понятен ли ход мои мысли? Я, безусловно, рад, что звук Шикарен. Все Коротко. абсолютно четко и понятно. Окей. Okay. Четко и понятно. Замечательно. Так, приступаем к следующему инструменту, S&P 500. По S&P 500 сегодня будет максимально короткий обзор. По факту, чего-то существенного здесь ожидать не стоит. То есть, вот как раз-таки та область, которую мы еще начинали обсуждать 9 мая. Вот, в принципе, все тут точно такое же движение, которое мы обсуждали 16 мая. Вот очередная попытка пробить 2400. Что, же, что это было? Здесь было вынос всех лишних пассажиров. Которые пытались зайти в лонг. Здесь их просто высадили. По торговым рекомендациям я давал а, первую точку фото. Вот сюда. Здесь я редко использую графические модели. Но это, наверное, единственное, что я использую. Это фикс-префикс. Тезисно объясню. Мы видим здесь fix, а, Мы видим в данном случае хай. Мы видим вершину. Вот здесь был вход в камикадзе, это достаточно рисковый вход, здесь еще ничего не отработано, но кто здесь сможет зайти, то сюда уже никогда не вернутся. Дальше мы видим обновление хая и мы видим ну, в данном случае очень корявый префикс, по идее он должен был быть здесь, чтобы графическая фигура была достаточно хорошей, красивой вот. и отсюда в принципе, я и говорил, что будет вот такое вот движение. Оно, в принципе, произошло, но произошло достаточно ряльно. Но, тем не менее, да, вот она была наша основная цель. Вот э, мы цели закрыли. Дальше, на что стоило обратить внимание, на вот эти классные вливания. То есть, помимо классных вливаний под закрытие американской сессии, мы тут видим что и Big Print. В принципе, основательно здесь э, залились. Что мы видим? Мы видим продолжение движения. Опять же таки, хоть и высадили мы а, ненужных участников рынка, а, я не уверен, что 2400 вот все равно вот возьмут и прям пробьют. Все равно это достаточно достаточно непростой психологический уровень, поэтому что по Доу Джонсу. В принципе, что они достаточно сильно коррелируют, да, разница только в цифрах. Что по S&P 500? Основная область сопротивления. Вот она. В принципе, как вы видите, мы от нее сегодня-то и отбиваемся, они а доходя пару тиков. В связи с чем, в связи с чем... По S&P 500 рекомендация максимально простая. Сидеть на заборе, ждать обновления исторических хаев и с коррекцией то есть примерно как это может быть выглядеть обновили хай вот, вот этот хай его обновили на коррекции мы подошли и с коррекции по тренду покупать покупать но советую с этим подождать дождитесь пятницы там выходит ВВП возможно, возможно что то изменится поэтому лучше Лучше свои, скажем так, стратегические действия делать уже после, после выхода ВЛП, Там же будет понятно, как себя может вести индекс. Опять же таки, на данный момент я допускаю, что возможно здесь, опять-таки, брожение, мотание здесь как какой-то флэт. И только потом продавливание, даже не импульс, а именно продавливание наверх, обновление исторических максимумов. И в этом сейчас как раз и тяжесть, что NASDAQ, что Dow Jones, что S&P 500, их непонятно торговать, не, из... не... не видно цель. Да? То есть до какой степени держать. Поэтому в данном случае тут только краткосрочные цели и в первую очередь это кластерный график. Вот я показываю сейчас кластерный график, чтобы можно было видеть. Вот предположим, зашли, хорошо, что зашли, сидим, ждем. И видите, что начинает накапливать АСКИ. То есть дельта у нас зеленая. Как минимум без убыток, Лучше прикрывать позицию. И точно так же советую торговать, скажем так, там наверху. Нашли кластерные вливания, то есть красные дельты. Где-то на коррекции. Пробуйте зайти. После импульса видите, что... Дельта начинает зеленеть, что набирает реальных покупателей. Вполне возможно, что сейчас будет либо полный разворот, либо коррекция. Поэтому, кого есть возможность, обращайте в первую очередь на Дельта. Это единственная верная на данный момент рекомендация по S&P 500. По поводу потенциальных возможностей. Тут, конечно, можно немножко погадать, натянуть Fibonacci но опять-таки это поскольку постольку тем более по SP500 но если верить им ну, где-то вот в эту зону до да, 2415 насколько именно по SP500 инструмент достаточно своеобразный и Fibonacci графические фигуры мало работают поэтому насколько этому можно доверять не уверен поэтому рекомендовать не могу по поводу SP500 есть ли вопросы если вопросов нету, то бежим дальше. Ага. Вопросов вроде как нет. В этом чате тоже. Окей. Побежали. М -м -м по поводу иены. Удаляем. Итак, что по поводу иены? В принципе, как я говорил, у нас рост. Другое дело, то что я ожидал что отсюда. В первую очередь, это коррекцию вот в эту область, а дальше продолжение. Но, как видите, у нас прошли и достаточно серьезные кластерные вливания, и серьезные индивидуальные покупки, то есть 729 контрактов. Это было куплено одним участником рынка, то есть моментально, практически баймаркет. Причем практически так и есть, в принципе, чтобы вот этот вот объем нам передавить, перекрыть. Добой добили, скорректировались и пошли дальше на Что сейчас видно непосредственно по Е? В первую очередь мы видим, что цена достаточно продолжительное время флетит. Для Е обычно это, я бы сказал, не характерно, но тем не менее после такого движения и неудивительно, что она флетит. На что стоит обратить внимание? В первую очередь стоит обратить внимание на вот эту область. Я ее сейчас выделил бежевым цветом границы флета. И здесь есть несколько торговых рекомендаций. Одна из них агрессивная, другая консервативная. Опять же таки, фикс-префикс, о котором я говорил. В идеале он должен отработаться здесь. Здесь мы видим. Ой. И обновление лоя. Вот вершина. То есть на что обращаю внимание. А, в идеале, если брать именно вот эту графическую фигуру, а, то цена должна была подойти до бы сюда. Но опять-таки рынок ничего не должен. В данном случае он у нас уходит вот отсюда. лишнее удалю, чтобы не мешало. То есть, смотрите. В данном случае. Мы наблюдаем на, на профиле рынка, и в принципе, как газонокосилка, он у нас свечка-то и подрезает. Поэтому допускаю, что вот этот уровень. Сейчас, секунду, вот этот уровень 90-170 является как, как раз таки коревым префиксом. И отсюда цена может уйти вниз. с чем агрессивная рекомендация продавать от 90-170 вот с этой целью с этой целью, 89.040 здесь будет наша первая и достаточно такая хорошая цель здесь порядка 1150 тиков uh, внутри дня цена в принципе может сходить, но я думаю основное движение возможно у нас в пятницу это раз это первый момент и в принципе в принципе если акцентрировать так внимание то мы видим импульс. Мы сейчас ожидаем коррекцию. И допуская, что многие на рынке ожидают коррекцию вот в эту область. Вот в эту область. Чтобы можно было накопить позиции. И в принципе, в принципе продолжить движение для закрытия вот этого G. Вот закрытие вот этого G. Опять же таки. Разворотная формация достаточно хорошая. У нас есть все необходимые подтверждения, у нас есть обновление хайов. Сейчас, чтобы модель была идеальной, достаточно скорректироваться и продолжить движение наверх. Единственный момент, на что обращаю внимание. Обращаю внимание вот на эти кластерные вливания. Это, в принципе, начало второго импульса, и их достаточно много допускаю допускаю что цена даже не так что цена может отсюда скорректироваться она может отсюда скорректироваться и в итоге мы можем увидеть как движение в эту область так и сразу пробитие поэтому поэтому для всех тех, кто будет агрессивно продавать с этих уровней, при подхождении к цене. При подхождении к цене 89,485. В принципе, разброс стоит взять примерно в 25 тиков в итоге 89535. 89, 450, то есть в этой области я бы вам советовал, рекомендовал искать, смотреть на рынок повнимательнее и, возможно, возможно, если вам что-то не понравится, прикрывать позицию. Если же, если же все будет достаточно спокойно, грамотно, то основная цель это 89,040. Что ожидать дальше? Опять же таки. Катализатор у нас будет это ВВП. По поводу нон-фарма он у нас раньше июня не планируется. Поэтому в принципе, насколько я помню, более важных новостей нет. В связи с чем. Пятница. Допуская, что к пятнице они могут сюда скорректироваться вот в эту область. И уже в пятницу, если данные будут хорошие, мы увидим выстрел. Либо же либо есть участники рынка, знают, они в любом случае знают больше, чем мы они могут продолжить флэт и при выходе позитивных новостей по Америке мы увидим продавливание резко, быстро вот в эту сторону конечная цель конечная цель это вот этот бигпринт, середина данного бигпринта цена 88 750. как итог Торговая рекомендация по гене. Сейчас я аккуратно, красиво оформлю. И будет понятно. Раз. Два. И три. Как итог. Советую для агрессивных трейдеров искать покупки от 90-170. 90-170. С целью 89, 485, 89, 040, 88, 750. Это основные три цели. Раз, два, три. После чего стоит посмотреть, как будет рынок себя отыгрывать, и искать покупки с целью, основной целью, это у нас 91,780. Опять-таки, данная цель, это до конца данного месяца. До конца данного месяца по йене, э, ребят скажите если вопрос вот вижу если по нефти идем ниже 51 лонгет э, поменяется секунду 51 э -э, да в принципе нет то есть ниже 51 э, скорее сейчас скорее ниже 50 70 то есть если мы говорим именно вот среднесрочный вот чтобы вот говорить об отмене лонгов я бы обратил внимание вот на эту область это цена 5070 если если не все-таки развернется и пойдет вниз сейчас кстати обращаю внимание и пойдет вниз и если она закрепится ниже 50-70, 5070 да, альтернативное скажем так видение рынка то движение к вот этой цене 4965 еще раз, если сейчас цена по каким-то причинам все же развернется, обращаю внимание, что у нас сейчас биг принт. в принципе, по самому хаю. тут прошло более 600 контрактов единовременно, да, а у нас цена откатывает. Это может быть как стоп-лосс, это может быть как закрытие цели. В любом случае, я допускаю, допускаю что сейчас будет коррекция, до закрытия свечи у нас осталось 23 минуты, в связи с чем вторая свеча откроется. Особо агрессивные трейдеры могут продавать от 51.43. 51.43, так давайте я не нужно удалю. То есть особо агрессивные 51.40, 51.45 в принципе могут искать покупки на опять-таки. Чтобы, чтобы искать продажи, прошу прощения, чтобы искать продажи от 51.43, необходимо, чтобы свеча в принципе закрылась вот так, как она есть. Да? Чтобы у нас была цель, тень. Э и в принципе у нас свеча не ушла наверх. Если она вот закрывается так, как есть, то у нас открывается новая свеча, возможно ретест, и вот этой цены от принта у нас уходит вниз. Сейчас, секунду. 51.30 возможно будет сопротивление, но тем не менее. То есть допуская, смотрите, э, на 51.30 у нас эта свечка э, может закрыться. И 51.43 при ретесте достаточно хороший уровень продажи. В принципе, э, кому не жалко, прямо сейчас можете вставлять. 51.43. Стоп, здесь достаточно маленькие Стоп тут всего в принципе Ну давайте немножко округлим До 10 А так в принципе достаточно захая, Это где-то 7 тиков 7 тиков можно взять И при, при отработке данной модели До вашего стопа не дойдут Уйдут вниз да? но Мы берем сейчас запасом 10 тиков Если же уйдут наверх То в принципе уйдут Как вы бы стопы не делали А у вас снесут да, и в принципе здесь у нас не принты, принты, классные вливания проходят, поэтому в любом случае смотрите как закроется эта свеча. закроется точно так же, подавайте отсюда, первая цель если говорим о внутри дня это 51.10 ну, в принципе сколько тут где-то 30 минут 30, 300 долларов одним двумя контракт так все понятно, вопросов нет. Почему цели именно туда по Окей. Почему цели именно туда? Обращаю внимание, то есть почему цели именно туда? Смотрите, ну вот в принципе вот мы движение то видим. А почему туда? -то, то есть я использую атас и его основная особенность, он убирает нагрузку с ненужных цифр, то есть трейдеру не необх... нет необходимости смотреть ленту принтов, и зач... зачастую даже кластеры можно не наблюдать. Да? Есть индикаторы, в данном случае это класса search они визуально отображают те важные уровни, когда... Были, допустим, сопротивления, были классные вливания, самый поторгованный уровень. То есть, э, моя методика, она построена на визуальном отображении информации, чтобы упростить, в принципе, жизнь трейдер. Да, и мои студенты точно так же торгуют. Э, в связи с чем? Э, что мы видим? Есть, здесь мы видим достаточно серьезную борьбу. Здесь были и беды, и аски, В принципе, рынок сопротивлялся. Э, поэтому э, мы видим, цена пошла вот цена пошла в принципе к сожалению многие могли не успеть отсюда агрессивно продать при при подхождении к, к этой зоне как минимум стоит области смотреть как она себя здесь ведет опять же таки опять же таки не забывайте что вы торгуете внутри дня по ограничению топ-стоп трейдер и допускаю, что вы не успеете, допустим, дойти до интересных целей, а наиболее интересная цель она здесь, поэтому пробежуточное закрытие, да, оно находится вот здесь, вот в области вот этих кластерных плеваний. И вот смотрите, здесь было 900 контрактов, 800 контрактов, 700 контрактов, для иены это достаточно много. Опять же таки, это все проходило по одной цене. Вот. Почему мы берем эту область? Обращаю внимание, то есть у нас был импульс, и мы начали флетить. И достаточно, и не было какого-то рваного движения. Флет был хороший, ровный, горизонтальный. Да, ровно восток. А в связи с чем. Почему в принципе образуются флеты? А первое, когда нету, когда нету крупного игрока, крупного участника на рынке. Это раз. Либо когда их слишком много и они тянут одеяло на себя. Опять-таки, это достаточно такое древнее заблуждение. ФЭД в первую очередь, это возможность выдохнуть. Опять-таки, не забывайте, хоть мы живем и в 21 веке, хеджфонды до сих пор использует рабский труд. Да? Люди торгуют ручками. Им тоже нужно выдыхать, им нужно кушать. физиологические различные потребности. Здесь чем? Вот эта область эта область могла быть как отдыхом крупных игроков на рынке, так и непосредственно обманом, обманом ритейла. В данном случае нас. То есть смотрите, что мы видим. Мы видим движение наверх. Мы видим эту область. И многие, в том числе я считал, что отсюда мы можем как минимум зафлетить. Вот мы ее зафлетили. Как максимум могли скорректироваться вниз. Пускай, что достаточно большое количество ритейла входило в продажу. Но понимаете, фишка-то в чем, что цена будет флетить до тех пор, пока крупные участники рынка, а в первую очередь высокочастотные роботы, не соберут в данном случае все продажи. То есть все продажи, интересно, какие есть в стакане, опять-таки, как деньги зарабатываются. Необходимо, чтобы кто-то их терял. Да? Поэтому пока высокочастотные роботы не соберут вот Весь интерес в процентах 80-90 продаж, которые здесь выглядят, да, они накручивают, накручивают, пустые сделки набирают интерес. То есть люди заходят в продажи по рынку лимитными ордерами. И вот только после этого они уходят. То есть они уходят. Опять-таки, что им нужно? Вот Смотрите, собрали непосредственно продавцов. Что им нужно? Им нужно, чтобы цена ушла как можно быстрее, чтобы вот этих ребят выбить по стопам, колом и так далее и тому подобное. В связи с чем? Они вот здесь под себя, то есть, предположим, два счета. Цена у нас двигается только рыночными ордерами, да, которые проходят в данном случае, которые проходили по АСК. Но в то же время, чтобы зайти в рынок, должна быть ликвидность. Из других своих счетов они выставляют лимитки, лимиты и под себя же заходят что мы имеем в конце концов, то есть цена ушла, по рыночным ордерам они в плюсе, продавцы в минусе или даже вообще в принципе вышли с рынка, а вот здесь у них остаются зависшие лимитки. И вот чтобы вот эти зависшие лимитки закрыть, они цену возвращают, то есть они могут это сделать здесь, здесь и здесь, то есть они цену возвращают, закрывают свои зависшие лимитки, выравнивают свой баланс, вот она к мультимобель, они выравнивают свой баланс и более дешево то есть они повторяют тот же трюк допустим здесь им потребовалось 10 миллионов долларов а здесь хватит двух они повторяют точно такой же трюк и уходят наверх вот именно поэтому я отмечаю эти области, поэтому, потому что они наиболее интересные и здесь цена может развернуться, опять-таки смотрите вот пока мы с вами рассуждаем люди делают хорошие деньги по ей. Так по вопросам, по вопросам вроде как нет по золоту. В принципе по золоту на самом деле я безгранично рад. Сегодня была торговая рекомендация для тех трейдеров, кто торгует самостоятельно среднесрочно. Я отправлял сигнал, у них были. Сейчас скажу, сейчас скажу. Вот здесь. По цене 162 ровно был, были продажи. Стоп у нас был на 164. Всего 200 долларов. В принципе, еще до вебинара. Так, То есть, еще до начала вебинара они перешли в безубыток, перевели сделку. И в принципе сейчас. А сейчас что? Сейчас все достаточно просто. Давайте объясним, почему я сейчас именно в этой области искал продаж. Обращаю внимание на уровень вот, вот этот, на уровень поддержки и сопротивления. Да? То есть здесь мы неоднократно на истории отбивались и в принципе уходили. Да? Вот у нас было, было подтверждение, было ретест данного уровня и мы его пробить в принципе не смогли. Более того, сегодня сегодня мы видели, что пытались обновить хай, но силы не хватило, то есть элементарно покупать был слаб. В чем, было принято решение внутри дня, в первую очередь, зайти от цены 162, стоп на 164 и дождаться, ну, в принципе, дождаться результата. Какие тут могут быть результаты? Внутридневная цель. Внутри цель, у нас, напоминаю, вход был от 162, внутридневная цель у нас 154. 90, да? это у нас порядка 7 долларов, соотношение риск прибыли порядка 3,5 к 1. Опять-таки, это лишь внутренняя цель, а почему именно это? В первую очередь за счет просто безграничных кластерных вливаний. Мы здесь флетили, то есть мы можем их не заметить, мы могли вот все завершенные лимитки здесь уже неоднократно закрыть, но тем не менее... Определенная опасность на этом участке есть. Поэтому, как минимум, как минимум, поаккуратнее. да. Если мы торгуем исключительно внутри дня, то здесь стоит позицию, может быть, прикрыть. Опять же таки, если вы финансируемый трейдер, либо проходите комбайн или ФТП, 700 долларов, я думаю, вам должно хватить за глаза. По всем трем счетам. Если мы говорим о среднесрочной перспектив, да? В первую очередь, обращая внимание вот на эту область, опять же таки, моя любимая коррекция, то есть вот у нас идет импульс, вот у нас идет коррекция. Самый проторгованный зеленый уровень, это цена 112.43.50, поэтому среднесрочная, сейчас секунду, среднесрочная цель это у нас 12.43.50. Вторая цель, это вот эта область. То есть, когда мы падали в апреле месяца, даже не апрель май месяц после импульса у нас была точно такая же коррекция и уход. Вот, обращаю внимание, вот у нас идет сам проторгованный уровень POTS, Ровно по нему у нас проходит BigPrint, чтобы продавить сопротивление. Да? Это очень хороший является сигнал, даже не сигнал, а подтверждение почти тысячи контрактов. В связи с чем вот эта область 12.4350, 12.41.20 является достаточно хорошей областью, чтобы прикрыть вот этот шорт и э, начать э, искать э, покупки. Опять же, таки спешить не стоит. У нас есть э, все то же самое ВВП, в После США. Могут э, внести, корректирую тот же ОПЕК, если что-то как-то. Ну, ОПЕК вряд ли, я думаю, скорее э, по евро. Вот он у меня как раз евро и непосредственно Новый Зеландец. То есть вполне может быть как-то валюты внесут коррективы. Но тем не менее, вот эта цель, она достаточно интересная. И у кого есть возможность, среднесрочно держите вот в этой области. Скажите, по золоту, есть ли вопросы, все ли понятно, может быть что-то я не указал. Опять-таки, опять-таки, смотрите, если уж немножко так бредить аля Форекс, напоминает буковку М, и в принципе, в принципе, она как раз-таки, вот эта буковка М будет отрисовываться. Это, конечно, бред, но тем не менее такая закономерность присутствует. Поскольку я вижу, вопросов нет. Окей. А, так, по поводу евро. По поводу евро, к сожалению, полноценного анализа я предоставить не могу, потому что ну, к сожалению я не вижу график да? а, насколько я помню на прошлом вебинаре числа 16 вы меня так, да, вот 16 число вы меня спрашивали что я вижу по евро опять-таки обращаю внимание что это четырехчасовки. часовки насколько помню я вам говорил 11 так я мог вам говорить 12 насколько помню 11 112 да? вот здесь 1112 я видел здесь в принципе завершение импульса а, опять же таки понимаете достаточно не просто а, говорить о каком-то завершении импульса и в принципе проводить какую-то аналитику не имея полноценных данных да? То есть, а, как вы видите импульс был от этой цели, ну немножко погодя наверх ходили, мы корректировались. И в принципе сейчас мы продолжаем идти наверх. Что ты можешь сказать? Во-первых, многие, многие ставили на продажу, продажу евро. Опять-таки я сейчас говорю про ритейл. Многие ставили, что выиграет мадам. У нас во Франции, к сожалению, этого не произошло. И мы видим, в принципе, то, что видим. Мы видим достаточно даже не, не мощный импульс. А, с, это, мы видим движение, которое собирает все стопы. А стопы у нас были а, здесь, сопротивление было. Стопы у нас были вот здесь, достаточно мощное сопротивление было. А, вот, Но ну, здесь уже, в принципе, по Основные стопы у нас были здесь, а дальше уже мое мнение паник. Опять же, обращаю внимание, смотрите. Вот мы сняли стопы. Мы скорректировались как раз-таки к этой области. Мы закрыли все свои зависшие лимитки. И дальше идем наверх. Что касается Что касается движения дальнейшего, вопрос достаточно интересный. В принципе, в принципе сейчас секунду можно включить не то трейдер пока отключается а посмотреть там по техническому анализу а, по поводу а, такого комплексного подхода обращай внимание на баланс у нас идет просто жесточайший перекос то есть баланс у нас падает цена у нас растет да, это не есть хорошо есть, а, по евро я вижу Просто закрытие у всех тех, кто здесь продавали, а умные деньги из всех продавливали, я вижу закрытие цели. Где оно произойдет, не готов пока сказать, к сожалению. Так, евро, евро, евро, евро. Сейчас, секунду. Давайте посмотрим четырехчасовки. Хотя нет, вру. Вот как раз таки про эту область. Я мог вам говорить, вот она область 1.30, 1.30 Да, вот она область. Поэтому, если кто -то торгует евро, обращайте внимание на область 1.30. Так, сейчас секунду. 1.30. Область может быть большой. 1.30. 1. Даже не так. 1.13. 1.13.60. Вот такая область, допуская, что как раз таки это будет являться первоцелью, то есть, чтобы может быть кого-то здесь вынести, если кто-то до сих пор стоит в продажах, либо, либо с учетом маржи, да, то есть чтобы у кого-то сразу маржин в первую очередь цель вот здесь. Поэтому, потому что в любом случае, если кто-то здесь вот на, на любом из участков продавал, стопы он прячет вот за этот хайп. Поэтому Здесь исключительно эта область, она достаточно большая, и более точного ценового отрезка я вам не назову. Поэтому 1.13, 1.1360, это та область, где стоит перекрывать свои лонговые позиции или постепенно искать точки на вход в продаж. Да? Вот у нас, давайте, 1.30. 1, точнее, 1.13, 1.13, 1.13, 60. Да? То есть эта область, да, эта область наиболее нам интересно, стоит опять-таки, это достаточно глобально. Да? То есть цена на данный момент здесь не находится. И вполне она может скорректироваться, потому что мы видим, как слабо цена движется, и как. То есть мы видим слабость покупателей и силу продавцов. И в принципе, в принципе, обращаю ваше внимание, что мы на четырех часов, давайте я перейду на М60, мы на четырех часовках отбились от достаточно важного уровня внутридневного и достаточно так хорошо летим. Если, если да, мы обновим вот эту область, если мы обновим вот эту область, если она будет выглядеть вот так, то это будет своеобразный фикс-префикс. И, в принципе, нам достаточно же на пару пунктов. Обновить нам это будет Саша. При возврате, вот в эту область, Сейчас, секунду. При в эту область, я советую сказать, что вот с этой то есть обновить вот этот слой. Как только у нас цена обновляет этот слой, и начинается коррекция. Коррекция у нас, в первую очередь, нас интересует цена 11, 12 230 И 11-220. Советую искать продажи от 11-220. Даже вот удалю. Искать продажи от 11-220 при обновлении вот этого лоя. Как только его обновят... И То есть сейчас мы видим импульсное движение. Дальше будет коррекционное движение от 1-12-200. Стоит искать продажи. Первая цель. Секунду. Первая цель. Вот. Эна одиннадцать, девять. Первая цель. И Первая цель. Одиннадцать, один, десять, восемьсот, девяносто. Это касается Евро Шест Пара Евро. Так, так, надо от написать написать, чтобы сделали Нет, надо. Было бы намного удобнее. Мы сами мы мучаемся, поэтому, в принципе, вообще не против. По газа, сейчас посмотрим на него после новозеландца. Подскажите.. Почтоподдержки, поддержки Но я думаю, это не ко мне. Я думаю, это, Слав, к тебе есть несложные почтоподдержки. Э, в принципе, что про собака, то в ком. Что, что касается евро, если будут вопросы, пишите. Что касается новозеланд Слав, если ты здесь, включи, пожалуйста, микрофон. Э, тебя какой интересует тоже новозеланд Угу. Ну, смотри. <смех> давайте попробуем разобраться в первую очередь, почему с... <смех> ну, как минимум у нас было обновление. но оно было. И давайте э, запустим... Э, ну, простую истину. Как только у нас сайт а хай были здесь, мы ставим стопы так же, да, То есть, как только вы заходите куда-то в продаже, стопы вы ставите вот сюда за хай ну, в большинстве случаев, поэтому вот эта вся область, она Не что мы тут немножечко снесли и пошли корректировать другое дело, что пошли как редко. мы как-то достаточно давайте включим. 30 минутки, точнее 60 минутки. Это так, так, Это многовато для новых зиландцев. Давайте 500 поставим. 500 тоже. Ой, 350. Ну, 350 уже более -менее. Что касается всех настроек, оно 72, поэтому у кого-то возможно экспериментируйте. Ссылочку на него я скину после вебинара. Можете там будет две недели. Вещь достаточно прикольная. Не буду говорить плохо они них. Хороший тоже терминал, но мое мнение от вас получше будет. Так, сделаем Секунд. На будущее. Если у вас будут какие-то вопросы, чтобы пожалеть вы прям либо в личку либо пишите куда-то например на радио и в принципе я подготовлюсь нам быстро вы заслышите вот такой он естественно это 0.70 тут тут даже и ну, особо думать не надо во-первых это сейчас да, контракт. Это постконтракта, то есть это самый проторгованный ценовой уровень за последние три месяца по данному фьючерсу, это раз. Не три месяца, точнее, с экспирации контракта с марта. Вот, это раз. Два. Круглое число, то есть на валютах до сих пор обращают на это внимание. По той простой причине, но ну, психологически комфортная отметка, да? Но в чем здесь опасность? Эту, эту, эту цену видят все. И много, множество ритейла может отсюда заходить в, в покупки. Как считаете, захоти, захочет ли крупный участник рынка тащить вас наверх? Допуская, что ему это ну, нафиг не сдалось. Да? А если ему это нафиг не сдалось, значит вас нужно выкинуть из трамвайчика и самому спокойнее пойти вперед. Да, наверх. Поэтому 0.70 э, покупки есть, но максимально аккуратный, потому что вы споко мы спокойно можем видеть так, хоп, вынос, теневой вынос, и, э, и только потом уже ход на, наверх. Либо-либо. то есть Это, это уже совсем грязно, будет и некрасиво. Да? А в, худшем случае, в худшем случае мы можем увидеть флэт. Вот, в районе... Но, может быть, я излишний запас беру, но примерно вот такой флэт вот в этой области мы можем увидеть. <coughs> здесь вполне можем пофлетить. -то лично, я, лично я покупок здесь бы не искал. Мое мнение достаточно агрессивно, слишком очевидно, то есть слишком много участников рынка могут, может здесь входить, поэтому мое мнение, что цена может сходить ниже. Так, немножечко, немножечко бреда. Фиганач, да? То есть первая область, куда цена может сходить, это у нас 0.6970. То 0.6970 у нас цена... Сейчас, давайте я удалю. Даже не удалю, вот так. То есть первая область, куда цена может сходить и отбиться, это у нас 0.6970 в первую очередь. А во вторую очередь, 50% процентов но, опять-таки, понимаете, не все инструменты его отрабатывают. Допустим, нефть, да, работает, опять-таки, с дополнительным подтверждением. Здесь, вот, просто взять его, вот, про это забыть, допустим, и зайти вот в не уверен. Но, опять-таки, поблизости у нас есть, во-первых, раз торговая область. Так. Во-первых, раз проторгованная область достаточно хорошая, интересная. Даже, я думаю, можно чуть пониже вот так спустить. Ага, их даже две. Их даже две. В таких случаях можно даже вот так. Вот. И смотрите, по этим торговым по областям, что мы видим? Мы видим попытку ложного пробоя, уход, ретест, длительный ретест, еще один ретест. Пробой, опять-таки, мы здесь флеттили и уход. Поэтому в принципе, в принципе наиболее консервативный вариант это а, подождать либо движение вот в эту область. И потом уже покупать. Опять-таки с целью. Ну, как минимум обновление хая, пусть будет это на 70-60, так ориентировочно. Либо, либо.. А, покупки вот отсюда покупать от 070 но ну, честно лично я не стал бы она может быть но ну, все-таки даже не 70 наверное, 72. поэтому достаточно агрессивный вход и опять таки если мы ставим стоп но он смотрите вот более-менее оптимальный стоп это 20 пунктов и он сразу упирается вот в эту область если здесь сильно бодались, а здесь сильно бодались, потому что мы в принципе их видим, вот 415, 260, 388 контрактов, допускаю, что здесь захотят прикрыть позиции. В связи с чем вполне могут, могут сходить сюда, если вы покупаете от 0,70, то как минимум вас сносят. Поэтому, если позволять депозит риск-менеджмент, пробуйте. То есть первая точка на вход 0,70, вторая. 06972. 3 это область 06940, 06947. Вопросы, Слав и, в принципе, коллеги, какие есть вопросы по новозеландцам? Понятно. То есть я считаю, что пока что с текущих уровней жутковато. Не то что ну, жутковато, вот бывает, ты понимаешь? Ты понимаешь? О, о, а можешь? А может... Выключенный не было. Спасибо. Не то чтобы жутковато, а сигнал уровень, откуда можно купить, есть. Он достаточно хлипкий. Вынести могут на раз-два. Если депозит, риск менеджмент и торговая методика позволяет, безусловно, нужно пробовать. Вообще, в принципе, в принципе, отвечая полно на твой вопрос. Все зависит от твоей торговой методики. Вот если ты на истории в такие входы входил, ты не имеешь права нарушать свою торговую методику, да, потому что иначе вся система рухнет и твоя статистика будет не В связи с чем на истории, если ты входил, когда проверял свою торговую методику, да, то здесь нужно входить. 0.70 входить и без вопросов. Потому что, да, есть, конечно, я, но опять-таки, ты в своей торговой методике разбираешься лучше. И чтобы винить только себя, нужно делать так, как вот ты привык делать. Да? Поэтому 0.70, безусловно, вход есть. А более консервативные входы 0.69.72, 0.69, ну пусть будет, 45. То есть, если бы я торговал данный инструмент, я бы входил ну, из вот у меня был бы два ордера, каждый по одному контракту, но я бы есть, искал бы покупки где-то здесь, и не раньше. То есть, да, безусловно, есть подтверждение, да, тут безусловно лонг, опять-таки вниз хорошо пошли, и, ну, мне кажется, что будут захотят прикрыть позицию. То есть не настолько тут покупатель агрессивный, поэтому мне кажется, могут сюда-то исходить. Могут. Опять же -таки, смотри, видишь, мы когда здесь падали, мы в принципе, вот отсюда, конечно, пытались уходить, но мы все равно вернулись вот сюда, вот к этой области, можно сказать, к половине движения, вот к к этому импульсу, и потом сделали ну хоть какое-то существенное движение. Опять-таки, сделать достаточно много, я не знаю, то есть много это или мало, но 85 пунктов, мне кажется, нормально при среднем дневном движении, в связи с чем, допускаю, что цена опять может вернуться сюда и уже сделать там свои 80 пунктов так, вопросов больше не было, остается газ давайте посмотрим газ ребят, все настройки сохраню, в принципе, принтскрины сделаю Славе передам, или даже не скину в этот, на радио. Потом можно будет себе скачать и посмотреть, что как отрабатывается. Что касается газа. Ну, давайте посмотрим. Так, газ, газ, газ. А, пока настраиваю. Если есть какой-то а, подробный вопрос по поводу газа, какая-то область а, или что-то как-то, в принципе, можно задать. Акцентрирую внимание на этом вопросе. Пока же газ. Сейчас загружается, ждем. У нас только как продажи зреют. Внутри дневные. А, по газу? Если по газу, они, они уже, к сожалению, перезрели. Вот смотрите, вот у нас есть динамический подс, динамик Level. В принципе, кто будет данную торговую аналитическую платформу изучать, на что стоит обратить внимание. Смотрите, в принципе, цену так подровняли, она пофлетила вокруг данного уровня и резко ушла динамик левел у нас никуда не сместился. Хотя здесь проторговка-то была, вот мы видим, вот у меня профиль рынка, здесь проторговка была достаточно существенно. Если динамик левел у нас не спускается, цена у нас начинает корректироваться, в первую очередь стоит искать продажи вот от этого уровня. Потому что как только цена ушла, данный уровень у нас становится уровнем сопротивления. И в первую очередь продажи были вот от этого уровня, не дошли, мы, как обычно, жалкий один тип что газ, что нефть очень это любит, поэтому возьмите за привычку входить в плюс там один-два типа. Вот это. Так, есть несложно, то есть, смотрите, здесь есть чат, есть несложно, вот про эту область мне показывают, уточните, в чем вопрос, либо напишите на радио, я почитаю и, в принципе, объясню, если вопрос именно в этой области. Если мы разбираем э, сегодняшний день, ну давайте я закончу ребят, и э, напишите вопрос, не совсем понимаю ваш э, клик Смотрите, если мы разбираем сегодняшний день, то вот она была достаточно хорошая точка продажи. Здесь заходим, продаем, вот и в принципе цель 32.30. Дневное движение, 93 тика, оно взято. Что стоит ожидать далее? Что мы можем ожидать? Ну, помимо четверга и вот таких движений новостных, если это не брать в расчет, обращаю внимание, смотрите, опять-таки. Фикс, лой, обновление, лоя, ну, естественно, вершина. Очень корявый, никуда не дошли, префикс. И уход отсюда. То есть, если бы не новость, мы бы спокойно дошли вот к этой цели. Точнее, не к этой цели, а вот к этому уровню, откуда можно было продавать. Вот. И вот здесь была бы цель. Основание, основание вот этого импульса. Ну, в данном случае даже сходили сюда. Если мы говорим о том, чего сейчас стоит ожидать, в первую очередь, развитие событий вокруг вот этого уровня. Напоминаю, Данный уровень, вот этот красный, давайте я цвет поменяю, чтобы не было вопросов. Данный уровень... Так. Вот теперь зеленый. Это у нас самый проторгованный объем контракта. То есть по факту, когда он там начал, он у нас начал, сейчас скажу, где-то до стоимости. Если включить месяц... Да, в принципе, ничего не меняется. То есть это самый проторгованный объем а, месяца мая. Да? И в принципе кольнули, откатились. В первую очередь стоит обратить внимание, как цена будет вести себя здесь дальше. Да, а, да безусловно, у нас здесь есть уровень сопротивления. А, 32.60. И, безусловно, безусловно, мы от нее сможем, можем скорректироваться. А, в принципе, здесь даже есть как. Уровень, опять-таки, да, чуть повыше, вот здесь. Да? 32.60 – это у нас уровень как поддержки сопротивления, ну, в данном случае сопротивления, так и после вот этой области, от которой мы даже гэпом ушли. То есть, в первую очередь, сейчас цена шла закрывать этот гэп, поэтому э, советую посмотреть, как цена будет э, себя ощущать в районе 32.60. Допускаю, допускаю, что может быть добой с целью ну, 32,60. Это внутренняя цель 32,29. То есть, ну, в принципе, 30 пунктов. Если рассчитывать на что-то более существенное, на что-то более существенное, опять-таки, газ это еще более тонкий инструмент, чем нефть, и Фибоначчи там, к счастью, к сожалению, работает, поэтому смотрите, ну вот и фибонач в общем, агрессивные продажи 3260 это, во-первых, под вот это торговной области, во-вторых, это уровень поддержки сопротивления, в-третьих, это э, уровень 70% по Fibonacci. 70% это ровно 70% это уровень агрессивного покупателя и продавца. Поэтому, если мы отсюда уходим, такая вероятность есть, возможность есть, мы уходим. Вот с такой целью. В любом случае, 3, 390, у нас будет, 390 у нас будет цель по шарту. А, при продажах от этой области стоп прячем. Ну, в принципе, я советую вам сделать стандартные 15 тиков. То есть что по нефти, что по газу, я советую вам брать 15 тиков. Это оптимальный стоп, потому что... Очень флетовый, а не то что очень флатовый, очень истеричные инструменты, они тонкие, поэтому слизывать стоп они любят. В связи с чем вход 3260, стоп на 32,75. Точнее, 3,275. Более консервативные продажи. Это уровень 3,282. 3,282, 3,292. Вот эта область в 10 пунктов, она наиболее интересна с точки зрения консервативных продаж. В принципе, цель точно такая же. При подхождении цены вот к этой области, при появлении дополнительных сигналов, опять-таки, инструменты тонкие, очень любят отбиваться ровно от фибоначо, то есть кальнули, ушли. Если так происходит, то будет движение достаточно импульсное. Безубыток стоит переводить после того, как цена пересечет 70%. То есть 70% пересекла стоп можно перевести в безубыток. Основная цель 31.90. В связи с чем? Торговая рекомендация у нас либо продажа от 32.60% с целью 31.90 это 70 пунктов. Либо много ну, где-то в среднем 32,80 с той же целью и тут уже 90 пунктов вот что я вижу по газу если говорить глобально ну что глобально у нас лето все стандартно летом газ дорожает э, точнее наоборот летом у нас обычно газ э, дешевеет а зимой э, дорожает поэтому не исключая что мы можем увидеть дальнейшее падение по газу вернется ли сюда М -м, не уверен то есть э, гадать не буду в первую, в первую очередь это 31.190, 3.190, 3.175 и 3.160. Вот эти три цели, они наиболее оптимальны на эту неделю. Это именно те цифры, те области, куда газ может подойти. И вот здесь уже в принципе падение может остановиться. Либо он может вот так зафлетить, либо произойдет какое-то коррекционное движение наверх. Чтобы не потерять деньги, я советую... Давайте я переделаю. Я советую вам прикрываться в этих областях. То есть раз. Раз. Раз. То есть не могу сказать, что здесь может быть прям шикарный уход, но какое-то коррекционное движение оно, в принципе, возможно. Здесь чем? Две области у нас есть, цели у нас есть, в принципе план готов, можно по нему действовать. Так, какие цели по шарту среднесрочный либо корректно? Ну в принципе, да, по шарту, в первую очередь вот эти три цели, а дальше гадать, да бесполезно, потому что неблагодарное это дело, нужно посмотреть как оно отработается. Да? Допускаю, что может работаться хорошо. В любом случае, вот в этих областях какая-нибудь подстава может быть. Либо коррекция, либо боковик. Есть ли уход? Есть ли уход? Сейчас, секунду. Давайте посмотрим предыдущий месяц. Ага. Контракт. Контракт тоже. Есть уход? Давайте сделаем по-хитрому. Опять-таки... Не все подгружается, то есть нет всех объемов из-за контракта. Ну ладно, ничего страшного. Более-менее такая существенная цель среднесрочная 3.10. Вот она, 3.10. Это раз, два. То есть я вот обращаю именно вот на этот объем, на гистограмму. 2. это вот эта область, вот этот объем. Это у нас цена 3.015. И эта область, но она слишком на данный момент выглядит фантастично, поэтому ее обсуждать пока нету смысла. Среднесрочно 310 3015 Это среднесрочные цели минимум до конца месяца, но я допускаю, что мы можем до конца месяца этих целей не увидеть. Поэтому в первую очередь сюда и смотреть, как она будет отрабатываться. По поводу газа, я его торговал, опять-таки, торговал не среднесрочно, а импульсно. Вот. Скажу честно, достаточно тонкий инструмент, истеричный. Да? То есть, коррелирует с нефтью в связи с чем. Может быть, может быть, стоит присмотреться к нефти, она чуть более технологична, чем газ. А, опять-таки это исключительно мое мнение можете не согласиться Вот а, в любом случае в любом случае, если собираетесь торговать газ обязательно смотрите на нефть а, как она себя чувствует как она себя ведет потому что как ни крути ну, газ все равно от нефти зависит в принципе, в принципе на сегодня у меня все все что я хотел я вам рассказал я нефть торгую, нефть технично дает Точность со стопом. Да, абсолютно верно. 5-7 тиков. Э, но опять-таки бывает, что и слизывают их. Поэтому э, если говорить про размер тика, да, про стопы, тогда лучше SP 500 Там можно зайти со стопом 4 тика и тебе не выпуск. Это так. Э, какие могут быть ко мне вопросы? Что я могу рассказать? И в принципе, CP часто бывает. бывает. Но.. Тут нужно уметь выходить. Меня, допустим, нефть часто выбивает. Да? Поэтому, скажу честно, по нефти торговать внутри, внутри дня, ну, сколько я торгую, полгода, можно считать, что только учусь. Поэтому, скажу честно, если зашел правильно, ни стоп, ни б.у. не поймаешь. А если зашел неправильно, то получишь либо б.у., либо стоп. Потому что... В любом случае, либо ты зашел неправильно, либо проразиавил, и у тебя цель была не совсем корректная. Вот как-то так. Проразиавил. Он возвращается в точку входа, 80% входов, наверное, он дает БУ и уходит в мою сторону. Так вот решение проблемы. То есть нужно войти, тебя выбивает по БУ, как только тебя выбивает по БУ, ты перезаходишь и уходит в ту сторону. Все, профит. В общем, смотрите, обращаю внимание может быть не прочитаю смайлер вы с ним состыкуетесь как только его выбивает по БУ, вы сразу заходите и все и у вас будет профит вот. решение проблемы в общем советую продавать сигнал. да граль найден все замечательно профит расходите ребят да может быть у кого-то еще вопрос если нет то, я думаю, нужно потихоньку заканчивать, полтора часа. Да, более, да более большое тебе спасибо, Никип на самом деле, очень информативно. Я думаю, что тут какие тут могут быть вопросы, настолько все это подробно рассказал. Ну, вы как детям, детям всем рассказывать. Профессия такая. Классно, очень круто. Тогда, да, да. можешь? Микрофон. А, большое спасибо. В общем, что могу сказать. Желаю всем профитов. Ищите свои грамотные входы встретимся через неделю в принципе скину ссылку есть кому нужна будет аналитика актуальная, можно будет найти в группе и всем поменьше стопов побольше профита и главное не забывайте получать удовольствие от того чем вы занимаетесь смотрите больше философски своим стопам и не забывайте вести торговый журнал и учиться на своих ошибках многие об этом забывают не забывайте торговый журнал это ваше все это как раз таки а, ваш ваш граиль. нет категорически нет Не в атасе торговый журнал в атасе вот, но это, это, и это ерунда excel каждую сделку фиксируем описываем комментарии скриншоты только так вы сможете торговать курс. только так а в атасе настройки ну, давайте тогда, ребят, попрощаемся. Тут видео пишется, и потом, в принципе, можем будет поболтать. Все, Слав, большое спасибо, что помог нам провести вебинар. Всем до скорой встречи. Пока-пока.